Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене, там каждый думал о своей любимой или о жене. Я бы тоже думать мог, и я бы тоже думать мог, когда над трубочку глядел на голубую ее мог когда над трубочку глядел на голубую ее дымок. Я не думал ни о ком, но я не думал ни о ком. Я то ли трубочку курил с турецким горьким табаком, я то ли трубочку курил с турецким горьким табаком. Как ты когда-то мне лгала, как ты когда-то мне лгала, но сердце легкое свое давно другому отдал. Сердце легкое свое давно другому отдала. Я только верной пули жду, я только верной пули жду, что утолит печали мою, и пересечет вражду, что утолит печали мою, и пересечет вражду. Когда мы будем на войне, когда мы будем на войне, пуля а полечу на боевом своем коне навстречу пуля а полечу на боевом своем коне